можно позвонить на телефон горячей линии 8 800 700 792 75. Для иностранных студентов действует тот же номер, но при голосовом меню нужно будет нажать на цифру 2. Инжимни Небаева, Виолетта Басова, Универньюз.